Привет, меня зовут Юлия Рыж, и я хочу подарить тебе печатный станок для денег. Ты спросишь, как? Разве это возможно? Я самостоятельная путешественница, 7 лет, инвестор со стажем больше 10 лет и владелица 7 источников дохода. Расскажу тебе о том, что такое майнинг, криптовалют и с чем его едят. Какое оборудование нужно для добычи разных криптовалют. Как майнить чужими руками и получать 120% годовых. Как добыча биткоина поможет избежать тебе седых волос и морщин. Как купить печатную машинку для биткоинов и рисовать деньги каждый день. Приходи, я жду тебя!